Ребята, всем привет. Видео, короче, для тех, кто конкретно интересовался такой темой, как ревер отдельно на какие-то фразы, на фрагменты в песне. Вот. Сейчас покажу. Допустим, у меня, по-моему, не было такого там эффекта где-то. Ну, если бы я делал, то я делал так. Начнем с автоматизации. по После я покажу еще отдельный. Да, у меня было уже видео, но сейчас я более чуть-чуть подробнее разберу для тех, кто не знает, для тех, кто не натыкался на эти видео с дублированием дорог и с отдельными эффектами вот но сейчас начнем мы с автоматизации да как это все замутить сначала нам надо выбрать этот фрагмент до да? соответственно чтобы потом на него с ним работать Позабыть тебя хотя бы миг, скрежет каждый день груди не мне уже не хватит теплоты Ну, допустим вот этот фрагмент мне нравится все сразу вешаю сюда ревер который мне вот там любой который вам нравится я вот повешу вот этот нет не этот все вешаю делаю сразу хвост чтобы он был ну, такой немного подлиннее. все работаем с вот, это, с вот, этим вот С вот этой вот крутилкой. Микс. То есть мы им будем подмешивать. Все. Сейчас сразу посмотрим, как это будет выглядеть в настоящем времени. Все, на план, а Буль, все. Ну, допустим, вот так меня устраивает. Все, я чуть потренировался. Все, начнем запись. Нажимаем вот эту кнопку W все и это все, все что мы будем сейчас делать в плагине в этом это будет записываться это работает абсолютно на всех плагинах вот здесь ну ну если это мы говорим про кубе про кубейс если мы работаем в кубейс остальных я не знаю все запись пошла сейчас будем покручивать Все, мы записали. Выключаем W, все, букву R оставляем. Э -э она воспроиз... если, это в... если, ее... если она не включена, ничего воспроизводиться не будет. То, что мы записали, это. На задний план. На... То есть, если вы записали, что-то ничего не работает, то посмотрите на эту букву. Если она выключена, то конечно ничего не будет. Включаем ее, то есть все. воспроизведение автоматизации сейчас будет. На задний план, нам вряд все все на этой же дорожке вот это вот зеленая. давайте будем ориентироваться по зеленой здесь такая галочка нажимаем на нее потом вот в эту ячейку сразу на сверху этот плагин через который вот через который мы записали автоматизацию нажимаем на него бах все визуально э, наши вот эти коляки всякие выглядели вот так вся наша запись все дабы ее сделать более ровнее чтобы она где-то там не колебалась я сильно можно вот это все э, здесь рисовать то есть тут вы царь и бог вы можете делать что угодно все нажимаете на эту линию все бах у вас уже вот есть такой вот квадратик который поможет вам просто ну делать все, что вы хотите и громче плавнее сход делать и в остальном все ну тут я просто по убираю все чтобы это было как-то более ровнее можно... Не оставь себя оттуда мне, мне. На задний план, а ли я смогу. Ну короче, как-то так, корявенько, как бы это, с этим можно еще работать, там что-то экспериментировать. Ну мне главное, чтобы вы принцип поняли. Для тех, кто не знал, как это делать. Повторюсь, вот. Если на этой дорожке еще что-то прописано, вы можете в дальнейшем, допустим, у меня второй куплет. Я хочу на этой же дорожке сделать еще эффектом автоматизации, да? Не Идем, было, да. я принимаю Все так Все, Допустим, мне здесь понадобится где-то примерно ну, 4 точки этих. Если вы... Э, сейчас я покажу... Ну, где-то примерно вот так. Если будет вот так, то у вас автоматизация будет идти дальше. Все, вам надо закрыть ее. Ну, закрыть желательно как-то плавно. Если вот так, то вы чисто обрубите ее. То есть, это, ну, как, надо, чтобы она плавно сходила как-то. Ну, вот так будет намного интереснее и прикольнее. Допустим. Ну, <музыка> Все. С автоматизацией мы закончили. Идем к припеву. Припев я видел. Ну, вот так вот, да, чтобы это было. <музыка> Кстати, хочу сказать то, что песня не моя. Вот как это все здесь происходит я можно дублировать ну чтобы это было не в моно да, эффект сам, надо чтобы как-то поплотнее чтобы больше было атмосферу чтобы он блин шел там слева справа сразу одновременно не так допустим пин-понг delay да то есть он сначала лево потом право а тут сразу все, да, то есть я создаю стереодорожку. Стереодорожку я создаю, почему не моно? Потому что я, ее, мне надо стерео расширить ее. Если я повешу, допустим, тот же даблер то у меня не получится ну, сделать плотную дорожку, чтобы она была с того, с того, ну, с того, чтобы она широкая была, да, чтобы русским языком было понятнее. Ну вот, поэтому создаю стерео. Все, создал стерео и вешаю конкретный тот эффект, тот плагин, да, с тем эффектом, который мне нужен. Вот, допустим, здесь мне надо было, ну, вот такой эффект. Боль. Вот и все, в совокупности это звучит так. Боль, не оставь себя. То есть, ну, меня это устроило. Создал еще одну дорожку. Здесь у меня вот, ну, просто пич, да, на минус 28. Здесь у меня тоже пичкарек, но здесь на 12 полутонов я поднял. А шифтинг а я немного опустил для того, чтобы он так не сильно не резал э, слух. Также я работаю и с дулеем. Также я убрал, вот просто дублировал, да? Дублировал здесь. Все. И определенно вот на вот этом слое мне нужен был во мне, во мне. Чтобы оно повторялось. Во мне. Ты во мне! мне. Все, а на самом деле я повесил тоже пичкой рект на минус 23. Все, вот и вот, вот и все. Как бы ничего такого тут сверхъестественного нет у нас. <звук> <звук> <звук> Просто поверь. Можно экспериментировать, что угодно то делать. Сделаю потише основную, ну, чтобы больше слышно было Допустим, вот этот эффект. Вот и все, ребят. А, те, кто понял. Молодцы. Кто не понял, задавайте, пишите вопросы, но ну, желательно в личку ВКонтакте. Вот, ссылочки будут в описании. Вот. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите в личку, спрашивайте, не стесняйтесь. Все, кому помог, пожалуйста, и заранее вам всем спасибо. Все, до свидания.